Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего я хочу поздравить вас с началом работы Государственного Совета России. Это, безусловно, важное событие политической жизни страны. Прошедшие полгода были для всех нас непростым и одновременно очень динамичным временем. Мы вместе многое успели сделать. Хорошо продвинулись в решении вопросов федеративных отношений. Обновили принципы работы Совета Федерации. Именно из ваших предложений, из того, что еще совсем недавно было только идеей, родился и новый механизм. Новый, но известный хорошо в России по прежним временам Государственный Совет Как орган, на мой взгляд, абсолютно необходимый и важный Для Центра и для субъектов Федерации Чтобы Государственный Совет был создан и начал работать Понадобилось наше общее понимание необходимости этого шага Понадобилось и политическая воля. Конечно, мы не сразу пришли к этому решению. Но мы подробно и открыто, откровенно обсуждали роль этого принципиально нового органа в политической системе России. Повестка нашей сегодняшней работы сформирована по предложениям президиума Госсовета, который, как вы знаете, будет работать на по ротационному принципу. Практически все предложенные темы оказались важными и интересными. Наиболее востребованным сегодня, да надо сказать и наиболее подготовленным, стал вопрос о стратегии социально-экономического развития страны, причем с акцентом на региональный аспект. Я очень надеюсь на то, что разговор получится интересным, содержательным и полезным. Прежде чем перейти к повестке дня, позвольте сделать несколько замечаний. Здесь, в Государственном Совете, нам предстоит вырабатывать консолидированную позицию по ключевым вопросам развития государства. Конечно, мы не сможем и не должны уходить в текущих вопросах. Не удастся это сделать. Понятно. Но мне представляется, что госсовет должен прежде всего работать как политический орган стратегического назначения. В этом его отличие от других институтов, и властных, и консультативных. Госсовет может задать вектор движения страны и не должен подменять в своей работе парламент или правительство. Нам всем еще предстоит выработать нужные подходы и учиться работать в этом, вот в этом ключе. Учиться смотреть на проблемы с общегосударственных, общенациональных позиций. Знаете, как бы даже, я бы сказал, остановиться иногда на бегу не мешает. Подняться над кикучкой, подняться над ежедневной административной суетой. подняться даже над сугубо региональными или сугубо федеральными проблемами. Проблем. Есть ведь общие задачи, без решения которых эффективного движения страны вперед не будет. Разумеется, за стратегическую политику отвечает вся федеральная власть в целом. Правительство уже многое делает в этом направлении. Но здесь, в рамках госсовета, мы будем иметь возможность не только согласовывать наши позиции, но и более подробно знакомиться с опытом в регионе, совмещать позиции федерации в целом и интересы разных территорий страны. У вас есть свой опыт и свои подходы и в политических делах, и в формировании экономических программ развития в региональном аспекте. Надо прямо сказать, что региональные лидеры тоньше чувствуют нужды и запросы людей на места, несут на себе бремя ответственности, которое возложено на них избирателями. И знают, как решения в Москве отражаются на жизни простого человека. Но чтобы притворить наработанные идеи в жизнь, мы обязаны рассматривать стратегию как общенациональную директиву. Наша общая задача ⁇ обеспечить правовое, экономическое и политическое единство страны, с учетом местных особенностей, конечно. Важнейшая часть нашей общей работы ⁇ это укрепление гласной вертикали, о чем мы с вами уже многократно говорили и что так активно и бурно обсуждалось в обществе. Это подразумевает и контроль со стороны федерального центра, и эффективно работающую обратную связь. Уверен, что Госсовет может быть отличным инструментом такой взаимосвязи. И еще одно принципиальное замечание. Исполнительная власть и центра, и регионов конституционно объединены в единую систему. У нас с вами много предметов совместного ведения. Здесь руководитель одной из групп, которая была образована у нас в президиуме президента Татарстана, будет сегодня об этом говорить, небольшую информацию сделает по этому вопросу. И в этой связи э, мы не можем забывать о положении статьи 77 Конституции России, которая говорит о единстве системы исполнительной власти в Российской Федерации. Нам важно вместе не только вырабатывать решения, но и исполнять их. Именно руководствуясь этим соображением, в конечном итоге мы приняли решение о именно таком составе Государственного Совета. Уважаемые коллеги! У нашего Государственного Совета есть богатые исторические корни. В России почти всегда властные органы принимали важнейшие стратегические решения. Но готовых решений, готовых рецептов успешной работы, конечно, никто не даст. Эта работа кропотливая, очень сложная и очень ответственная. Сегодня с докладами выступит председатель правительства Российской Федерации Михаил Михайлович Касьянов и глава администрации Хабаровского края Виктор Иванович Ишаев. Но одним докладом, одним заседанием стратегии государственного развития, конечно же, не выработаешь. Она конкретизируется в программах, документах правительства, федерального собрания, местных органов власти действиях полномочных представителей президента федеральных округах. И, наконец, хотел бы обратить внимание на то, что стратегии не сводятся только к экономическим вопросам, которые будут положены в углову угла выступ, выступления сегодня. Нам нужна выработка стратегии в гуманитарной, образовательной, научной областях, в здравоохранении и национальной безопасности, и в области международных отношений, конечно. Мы должны знать, где находится Россия, каково ее место в мире. Обсуждать эти направления работы. Будем также в специальных группах и комиссиях. Я прошу вас находить для нее необходимое время, не передоверять свои э, полномочия здесь и функции, помощникам, экспертам, которые должны выполнять свою тяжелую и очень важную работу. Но политическую ответственность за принятие решений должны нести мы с вами. Я хочу поблагодарить за внимание и предлагаю начать работу.